жизненной силы. На, это я понимаю, да? Глазных заболеваний никаких нет, к доктору обратился. Через глаза а, идет а глаз, психи... не, глаз не горит? Глаза, через глаза да. идет психическая энергия да. человека. Если человек ну, смотрит, а у него взгляд потух, это значит, что по судьбе у него стало меньше энергии. Это как раз и означает, прямым свидетельством является того, что нужно немедленно Немедленно восстать и начать заниматься движением, двигаться. Если не можешь бегать, ходи. Если не можешь ходить, руками махай. Обязательно на улице. Взгляд загорается от контакта с природой. Если человек вошел в тяжелый период жизни, то сам взгляд не загорится. Тяжелый период жизни может вообще убить. Может взгляд просто остекленеть. Энергия кончится, может, в человеке. И человек не должен ждать этого момента. Он должен двигаться, идти вперед. Иначе. Так вот я двигаюсь. С мая месяца по 12 часов работал физически, кроме нет. Это, не, это не движение, это не, не то. На природе работал. Нет, это да, не то. Это, это, а не а то. что? Просто бегать и птичек слушать. Сейчас полезный я. Полезный Я вам объясню, объясню. Сейчас смотрите. Вот когда человек работает. Это все хорошо, но поймите, когда человек трудится, он ждет конца работы, его сознание уходит в будущее, он с природой обмена не имеет. А если человек работает просто в радость себе, он никуда не торопится он радуется природе, радуется труду, радуется людям вокруг и работает на природе, тогда в этом случае он выздоравливает. Например, женщина работает на огороде, ее никто никуда не торопит. Она работает там на огороде, радуется природе, радуется огурцам, радуется земле, она восстанавливается. А если вас гонят, вы куда-то бежите, вы пытаетесь сделать быстрее, то ваше сознание уходит в будущее, оно контакта с природой в это время не имеет. Вы не получаете счастья и здоровья в это время. Вы просто истощаетесь, и это не работает система, что вы работаете на природе должны выздоравливать. Надо работать в радость, тогда вы будете выздоравливать. Принять судьбу свою. Ну, вот у нас бабушка 87 лет, и она соседка по даче. Она, я говорю, вот ты вот работаешь, молодец, хвалит меня. Я говорю, так, а вам то сколько лет? Бабашуры я называю. А ей 87, так ну она вот. как Левитан у Египса, еще ну и вот. пашет целый день, и ну радостная вот. такая. Вот, ну. так почему? Потому что она в настоящем времени живет. А у меня тоже такие соседи есть. То есть люди на земле, которые работают в радость, когда человек радуется земле, он омолаживается. Это молодость. Спасибо, все понятно. Короче, работать надо в радость, а не в тягость. Ну вот, видите, yeah. то есть, yeah. понимаете, если well, мы well, ждем well, конца well. работы, мы yeah. ждем зарплаты, злимся yeah. на nee, начало. Нет, это я сам на себе работаю. Почему я? Про свою работу говорю, где я работаю, тружусь на даче, допустим, да? Я же тружусь, ну, правильно, что, маленько правильно сказали, что надо в радость трудиться, а я быстрее сделать, допустим. Ну, меняйте сознание. Mm. Ну, конечно, все понятно. Понимаете, опять же, быстрее сделать от чего? От того, что сил не хватает психических. Если не чувствуете, вас вперед потянуло, значит, тогда у вас, значит, ну, психических сил недостаточно. Вам надо слушать духовную музыку, молитву во время работы, чтобы себя возвращать в центр жизни, а не вперед. Вот девушка, она назад ушла впереди вас. Она в сознании ушла в назад, она раз, разочарована в своей жизни. Поэтому еще хуже. У нее в депрессию сознание уходит. А у вас сознание ушло вперед из настоящего времени. И поэтому силы тоже кончаются из-за этого. Напряжение человек испытывает. Когда человек в депрессию входит, у него... У него вообще нет сил, его расслабляет сильно. Когда человек вперед уходит, его напрягает. Вернитесь в середину. Все, спасибо. Видите, мы вроде бы говорили об этом, все вроде бы понятно. Но смотрите, когда приходит судьба, каждый человек дезориентируется в своем пространстве жизни. Поэтому каждому хочется лично, чтобы ему сказали то же самое. Это очень важно понять, почему так происходит. Люди слушают, думают, ну ведь на лекциях об этом говорят, что вы спрашиваете. Вопрос идет от боли. Когда человеку больно, он не может не спросить, потому что боль дезориентирует сознание. Разум выключается, человек не знает, что именно ему делать. Вроде бы в лекции все понятно, а что ему делать, лично непонятно. Ну давайте вот мужчина дальше на третьем ряду, да, давайте, да. Олег Геннадьевич, я хочу, во-первых, вам большую благодарность выразить, сказать, что лекции действительно ваши уникальные. Мой вопрос заключается в следующем. Вы знаете, вы говорили на лекциях предыдущих много раз и слово ⁇ счастье ⁇ и ⁇ любовь ⁇ и ⁇ радость ⁇ Вы знаете, вот я давно занимаюсь тоже и этимологией слов, и ведической культурой, и вот само слово ⁇ счастье ⁇ есть такая трактовка, что оно переводится как «сочастие», то есть когда человек находится, будучи частью этого мира, он находится его частью, но ощущает себя как единое целое вместе с Богом, со Вселенной, с Землей и так далее. Да. И вот вопрос да. мой заключается в том, что вы знаете, э, может это что-то у меня немножко с психикой, но вы знаете, вот когда даже э, какая-то вот банальная вещь, практическая, когда я выношу мусор, то э, э, вижу пакет да, с мусором, я как бы понимаю, что просто разумно и трезво, вот я это все, как бы очередной такой плевок такой природе, то есть раньше я понимаю, что вот это вот груда пластика, э, ну там э, отходов, да, которые я бросаю, я понимаю, что это все автоматически уезжает на какую-то свалку. То есть и применительно к слову «счастье» я понимаю, что нет настоящего счастья, потому что я живу как, как потребитель, я как бы хочу брать от природы силы, вы, там, жить с ней в гармонии, вы, но я не могу с ней жить Вы в гармонии. спрашиваете или читаете лекцию? Просто имейте в виду, если вы читаете лекцию… Вы должны быть уверены, что ваше сейчас прияда слов принесет счастье и победу в судьбе всем остальным. Пока я не уверен в том, что ваши слова помогают другим. Поэтому или вы задаете вопрос, или садитесь. Как мне быть в этой ситуации? Вот суть вопроса. Хорошо, есть... я объясню. Садитесь, все. Вопрос задан, я услышал. Это факт, что есть другой перевод слова «счастье», не «вход в настоящее время», а также «гармония с окружающим миром». Но а, есть два способа нацеленности. Вообще, как бы, если говорить о душе, то надо понять, что душа по своей природе абсолютно позитивна. То есть она не воспринимает объем работы судьбы как нечто приковывающее к страданиям. Для нее объем работы любой судьбы – это то, что нужно делать, и она счастлива трудится над своей судьбой. Допустим, если вы попали в такую ситуацию, что вам надо выносить мусор, и вы не можете с этим ничего сделать, значит, это ваш объем работы судьбы, и когда-нибудь все равно вы с этим вам придется что-то делать. Раз вы гадите, значит, вы должны будете за это что-то отработать. Но если вы параллельно делаете много добрых дел, то это все нейтрализуется. Поэтому с этой точки зрения, если рассуждать, вы поймите, когда человек ходит, он когда идет просто по лесу, допустим, он наступает, и погибнут куча жучков под, под ногами. Неосознанно это все происходит. Вот. И с этой с точки зрения он вообще должен быть проклятым. Но многие люди, несмотря на это, счастливы. Почему? Потому что все, все дисбалансы, которые мы причиняем этой природе своим присутствием, мы покрываем с помощью своих позитивных действий. Поэтому и человек должен учиться быть позитивным. Вот вы, допустим, сейчас позитивом много не внесли, когда высказывались. Вы, наоборот, всех напрягли своим высказываниям. Это вот проблема. Что вы должны были по-другому спрашивать. Или вы смиренно спрашиваете, это признак того, что вы в гармонии с этим залом находитесь. И тогда я вам смиренно отвечаю. Или вы всех вдохновляете, а не напрягаете своей речью, если вы хотите высказаться, и тогда тоже будет гармония. Но если вы встали и начали говорить философию, в которой нет выхода, то тогда гармонии никакой нет. Это просто называется вынос мозгов. И когда я вам позволяю так говорить, чем больше я позволяю, тем больше мне своей душевной силы надо тратить на вас. Поэтому я вас и посадил. Не потому, что я не хочу вас слушать. Просто поймите, что э, душа обязана трудиться, означает учиться принимать и радоваться. То есть она труд это означает принимать и радоваться, это не означает злиться, сомневаться и ворчать. Ну, то есть сомнение это нормально, но оно нормально, когда оно имеет ограниченное время. А если человек в сомнении живет, и он на этом основывает свое понимание мира, тогда это разрушает жизнь. Вот представьте, допустим, я иду и думаю, так, я давлю сейчас насекомых, так, я дышу воздухом, который предназначен для других людей, так, я ем живое для того, чтобы не есть, нужно, чтобы растения выкопали. То есть оно погибает в результате этого. Ну давайте тогда есть приспособления, которые могут помочь при таком мышлении. Приспособление называется пистолет. Берете его к виску и так, и никому не мешаете больше. Но проблема заключается в том, что вам придется опять родиться и мешать. Потому что вы не сможете там в этом пространстве невесомом существовать слишком долго. 5 шесть месяцев вы опять на земле и опять рождаетесь и кому-то мешаете опять и так далее. Пока вы не поймете, что сама идея, что вы кому-то мешаете, не должно привлекать слишком много вашего внимания. Ваше внимание должно привлекать другое, чем я здесь помогаю, а не чем я здесь мешаю. И тогда будет счастье уже. А если вы хотите абсолютной гармонии, в этом мире абсолютной гармонии нет. Он создан по-другому. Здесь наоборот, все друг другу мешают. Вот мужчина с женщиной встретились, они думают, для любви они встретились. Нет, они встретились друг другу мешать. Зачем? чтобы развиваться. Вот я тоже сейчас вам говорю, что-то вам мешаю. Потому что я вас напрягаю, вам придется, приходится выслушивать меня. Я ведь не, не дифирамбы вам пою сейчас. Поэтому как бы не надо об этом сильно много думать. Пусть. Наша задача думать о том, что даст победу и счастье мне, другим людям, а не то, что м, разрушает пространство. Паникеров войну расстреливают и правильно делают. Представьте, люди идут в бой, человек кричит: Мы проиграем, все плохо, их больше и так далее. Все теряют силу сразу. Что он делает своим криком? Он съедает энергию других, но съедает несанкционированно. Хорошо, когда человек кричит «Ура, товарищи!». И все тогда вдохновляются, он кричит, энергию съедает, но он пополняет энергию всех. Все радуются, идут в бой. Если человек кричит то, что разрушает сознание, то он должен быть наказан. Поэтому... Изучая дефиниции слов, вы, к сожалению, почему-то не хотите этому следовать. Гармония, соучастие означает позитивное настроение. Позитивное. Хорошо? Спасибо вам большое за понимание. Ну вот мужчина сзади поднимал руку, там, вот на этом ряду, тоже где-то уже не поднимает. Ну хорошо, дальше, вот давайте сам сзади, вот женщина в красном, да. Мы иногда спереди, иногда сзади, чтобы она не чувствовала себя одиноко там на последних рядах. Олег Геннадьевич, я сегодня утром молилась, и у меня так, возник так, такой вопрос. Так, супер, отлично. Вот давайте ее поблагодарим, что она молилась просто. Это уже победа. Я не зря, значит, лекции читаю, спасибо. Какой вопрос? Я сама православной веры. И да. во время молитвы мне пришла мысль, я сопоставила вот вашу лекцию, у нас в православии молитвы, они в молитве, когда читаешь, вот утренние молитвы, есть вот именно правила утренних молитв. Вот ты берешь их, читаешь, и там говорится больше о том, чтобы Господь простил грехи мои, как бы больше все-таки говоришь о себе. Да. То есть ты... А вот смотрите, вот... Всех цена, деду, пророк... Человек о себе поет, нет? Да нет, про всех. Он поет не про всех, про... он прославляет Богородицу, он только о ней поет, и про себя забыл в это время. Но там, в принципе, вот идет когда ты даже просишь простить свои грехи и так далее, очистить тебя, там идет все через прославление Бога. Все, вот, То все, есть этого отлично. достаточно, это и есть да. настоящая Но понимаете, молитва. есть разные типы молитв. То есть самый высший тип молитвы, это когда ты только прославляешь Бога и ничего не просишь. В православии куча таких молитв. Угу. Почему вы на них не обращаете внимание? Вот. Второй тип молитвы – это молитвы, в которых человек и просит, и прославляет. Это нормально. Это уже означает, элемент служения в его жизни существует. И третий тип молитв, это молитвы, которых он только просит и никого не прославляет. Эти молитвы на самом деле бесполезны. Почему? Потому что, ну, Господь и так не против нам дать. Вопрос, mm -hmm. что из этого получится. Вот, допустим, я отца говорю, папа, дай пистолет. Он не дает. Почему? Потому что детям нельзя давать пистолет. Он убьет себя просто этим пистолетом. Так и счастье тоже, понимаете? Счастье – это самая опасная энергия в этом мире. Как только человек удать счастье раньше времени, он сразу расслабляется. Ему ничего не хочется делать. До свидания лекции, до свидания самосовершенствования. И время, время его жизни проходит зря. Он просто спит. И еще такой вопрос. Я не все еще сказал. Мы же для всех спрашиваем, на благо всех. Вот еще, есть еще другие молитвы, они, ну, они совсем другую природу имеют. Когда человек просто читает псалтырь, допустим, он читает это для того, чтобы глубже понять своему природу отношений с духовностью. Это, по сути, ну, немножко другое. Это не молитва для разума, а молитва для ума. Когда человек просто очищает свое умственное пространство правильным пониманием вещей, как жить, как действовать, как любить. То есть он просто ну, наполняет себя знанием в это время. Но есть другое, другое действие, которое не наполняет человека знанием во время общения с Богом. Он как бы читает в Псалтире, он просто общается с Богом. Поймите, есть такие молитвы, в которых человек не наполняет себя знанием, он пробивает дырку в своей судьбе. Эти молитвы всегда звучат одинаково. Они имеют очень краткую структуру и всегда прославляют Бога. Такая молитва только состоит из нескольких слов, допустим, в мусульманстве «Аллах Акбар», Аллах, «Аллах Велик», «Аллах Велик», «Аллах Велик» он повторяет. Это прославление. Вот эти молитвы самые сильные, потому что они, человек во время них забывает про себя, и, и в результате того, что он забывает про себя, он включается в энергообмен с Богом, не с собой, Потому что вот это замкнутое пространство. Женщина сейчас во время вопроса вот здесь сидела на первой встала, говорит, Олег Геннадьевич, я, я, я, я, я, я, я, не могу работать, я не хочу жить, меня то, то, я, я, я. Что это означает? Замкнутое пространство. Когда Человек испытывает от судьбы боль, ему больно стало, судьба ему больно сделала. Он очень сильно сосредоточился на тебе со знаком минус и становится обесточенным. Она говорит, Олег Геннадьевич, меня нет сил жить. Эта обесточенность возникает в результате боли. Боль вызывает сама энергия времени, с энергией судьбы. Вот сейчас, если объявят товарищи там, и так далее, я не буду продолжать, все напрягутся, у всех кровь застынет в, в, в жилах. И в это время человек начнет бояться, он начнет там собирать сухари, топленое масло. Знаете, да, что надо собирать? То, что не портится. Соль, сахар, сухари, топленое масло. вот Начнет собирать от страха. Хотя неизвестно, где он будет жить. Он же не потащит эти сухари с собой везде. вот. Ну, то есть это просто от страха происходит. Страха. Страх приковывает человека к самосохранению. Это нормально. Но надо понять, что страх не является основой Жизни. Он истощает психически, он человека выматывает, становится причиной многих заболеваний. Понимаете? И вырваться из этого состояния – долг каждого человека. Для того, чтобы из него вырваться из этого состояния, нужно прославлять, то есть любить того, кто выше моей судьбы. Если я, допустим, говорю «Да здравствует мой сын, да здравствует мой сын». Но это ваш сын, он часть вашей судьбы, это замкнутая система. Вы не сможете, прославляя его, высвободиться из подлияния энергии времени. Вам нужны дополнительные силы. А эти дополнительные силы берутся свыше. Означает, что вы должны прославлять того и забываться в том, кто не связан лично с вашей судьбой. Это может быть святой человек какой-то, вы можете у него помощи просить. Помощи просить означает прославлять, означает думать о нем. Я хочу жить так, как ты, Я хочу выполнять твои наставления. Радуйся, Богородица, Девы, радуйся. Я хочу радость тебе приносить. Так Серафим Псаровский молился. Он забыл про себя, никогда себе ничего не просил. Говорит, хлебушек есть и хорошо. Но мы не можем имитировать, как он погружался в отношения с Богом очень сильно и становился независимым событием этой жизни. Когда человек сильно погружается в отношения с Богом, приходит такое время, что ему кушать надо в 10 раз меньше. Природа его не может ничего с ним сделать. Есть такие люди, которые так сильно молятся, что они себя вообще в кандалы заковывают, в пещере живут, мороз, и им не холодно. Просто это означает, что энергия от Бога такая сильная идет, что даже мороз не может сломать. Понимаете, мы, не, мы к этой категории не относимся, нам бы хотя бы просто в ящик не сыграть, понимаете. То есть сейчас ситуация у людей, у большинства людей не, не, речь не идет о том, чтобы подвиги духовные совершать. Надо просто хотя бы чуть-чуть элементарно от себя оторваться. Вот если вот эта женщина, которая вот сейчас меня спрашивала про то, что она упахивается на работе, если бы она от себя оторвалась в то время, когда она не упахивается на работе, она была бы счастливейшим человеком. А если бы она стала счастливейшим человеком, когда девушка становится счастливой, что с ней происходит? Ну что с ней происходит, девушке? Девушка... Сам... Она становится красивой! <свят> Все счастье у женщины идет в лицо. Она начинает излучать это счастье, привлекать к себе всех остальных людей. Она становится источником счастья, когда она становится счастливой. И тут сразу появляются ухажеры разные. Я вам просто рассказываю систему, как работает. Единственное, что нужно, нужно оторваться от себя. Нужно в молитве заставить себя перестать думать о себе, думать о Боге. И если человек сам не может это сделать, он должен включать голос того, кто может. И тогда ему легче. Часто люди сами выключались с кем-то молились или одна молились. Я включаю всегда голос, как вы говорите. Молодец. И читаю, включаю акафисты очень Первое часто. дело, что вы делаете? Вы настраиваетесь на звук, да, как они читают вместе с ними? Да, да. Вы отвлекаетесь от себя? Вам спокойнее становится в это время? Да, у меня получается. У меня алтарь дома, я смотрю на иконы, матронушки, вот в основном, Богородицы. Спокойнее становится? Да, конечно. А потом вы опираетесь на звук, сильно молитву начинаете читать, как, ох, сильно, что у вас хорошо идет, сильно. Да, Это да. вторая стадия. На третьей стадии сердце легко в сердце становится. Легко и очень радостно поначалу. Очень меня... радостно. Вот эту радость этого момента надо отдавать Матронушке да, сразу. Да. Чтобы и... она радовалась. И смотрите ей в глаза, радуются или нет. Вы радость отдаете подтверждение. Вы радость отдаете своей молитвой из сердца. Прямо то, что радость вы получили, Бог вам дал радость. Вы ему и отдаете назад и этим живите. В какой-то момент, вот вы так будете делать, в какой-то момент неожиданно ваше сердце взойдет в вашу жизнь очень сильно. Память. В виде памяти она зайдет. В виде памяти. И вы знаете, что она вышибит вас из молитвы. Неожиданно сильно зайдет в вашу жизнь. В это время нужно опять вернуть себя сильно в отношения с Матронушкой, сильно и кланяться. И отодвинуть свою судьбу назад в памяти, чтобы вы о ней сильно не думали. Она где-то сбоку. И в этот момент вы начнете ее побеждать. Как? Ваши мысли о вашей жизни станут для вас менее значимыми. Вы почувствуете, что все не так плохо. Вот этот огонь существования, жар, мне плохо, мне тяжело, не могу, все капец. Вот Этот жар жизни, он начинает гаснуть в этот момент. И когда он начинает гаснуть, в какой-то момент вы почувствуете, а у меня жизнь нормальная хорошее. Это первая стадия победы над ну, чувство благодарности даже за те плохие моменты появляется первая чувство стадия. благодарности. Вторая стадия это... влияния называется. Во, на второй стадии, когда вы входите сильно в молитву, это уже больше часа надо молиться, интенсивно. Вы когда сильно входите в молитву, на второй стадии вы вспоминаете уже не свою жизнь, а каких-то людей, которые вам мучают вас. И Опять вы отодвигаете их от себя и продолжайте прославлять Бога, думать о Боге. И в это время эти люди перестанут быть такими плохими. И память о них начинает становиться спокойнее. И в какой-то момент появляется возможность. Вы точно знаете, что вы можете спокойно с ними разговаривать, у вас нет сомнений. В словах они вас не будут раздражать. У вас появляется сила с ними общаться. Вторая стадия победы над судьбой. И третья стадия победы над судьбой вы почувствуете в сердце, что этот человек, который на вас плохо влиял, он как будто бы стал лучше. Вы прям так будете чувствовать, что он стал лучше. А потом, когда вы встретите, вы это увидите. И это будет чудо уже. Чудо приходит на третьей стадии победы над судьбой. То, что невозможно, становится возможным. Человек поступает в институт, Ты такие чудеса видел в своей жизни. Много раз. Вы тоже чудом являетесь для меня. Потому что большинство людей после лекции они не читают молитвы. Они уходят, у них нет сил, не хватается, они не понимают, что такое жизнь. Жизнь это не ждать счастья. Не ждать счастья. Все ждут счастья. жизни. Жизнь это не ждать счастья. Это... Действовать прямо сейчас. Есть три только типа действия прямо сейчас. Направлять свое действие на людей. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Хоть этот путь не неведом. Вы будете думать, я желаю всем счастья, ну блин, какая дура. Наслушалась этих лекций Тарсунова. Ну точно говорят, что он, народ зомбирует. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Кошмар какой-то. Я раньше ведь так не делала, почему я этим занимаюсь? Так будет ваш ум вам говорить. А вы преодолеваете его, говорите, я желаю всем счастья. в какой-то момент раз вошли в гармонию с окружающим пространством, почувствовали силу внутри себя, способность быть сильной, смелой. Вот посмотрите на артистов эстрады популярных. Чем они отличаются? Как вы думаете? Они на сцену выходят, у них есть сила в отношениях с людьми. Они всем радостно улыбаются, я просто, когда в Москве жил, часто на телевидении приходилось быть, и я смотрю на них, они такие подходят, «Здравствуйте!». У них в отношениях с людьми очень большая сила. Эта сила означает видение Бога в людях. И эти люди достигают успеха в обществе. Почему? Потому что они любят людей. Они верят, что все нормально будет в отношениях с людьми. Это вера, нужно ее развивать. Дальше есть люди, которые которых уже не, не в Останкино можно встретить, а в лесу. Они верят в природу, они бегают там в лесу, зарядку делают. Очень сильные люди. У меня есть один знакомый, он говорит, мой отец, ему уже почти 80, он здоровый человек. Я говорю, как он достигает здоровья? А он постоянно, каждое утро бегает вдоль моря. Бегает и бегает каждое утро, подолгу. Он будет долго жить этот человек, 100%. Почему? Потому что он берет силы природы. Вы скажете, ну классно, что он бегает, но я не бегаю. Это не потому, что вы не бегаете, что вам не повезло, а потому что вы не знаете, у вас нет знания, что так человек только может выжить. Он не выживает просто потому, что вот, как бы повезло. Нет? Мы вчера решили поехать на Байкал. Ну, я как бы для себя подумал, я не буду там купаться холодно. Но всякий случай взяли шорты, полотенца. Холодно, не будем купаться. Ну, шорты взяли, а вдруг? Кто его знает? Тем более, я только поел хорошо, плотно после лекции, устал. Как бы еду с таким полным животом еще в этот лезть в холодную воду. Ну, вообще жесть. Ну, пока ехали, разговаривали о купании, байкали, что так классно. Вот, приехали, водичка такая красивая. Ну и все начали переодеваться. Я думаю, ну надо тоже переодеваться, раз все переодеваться. Я же не хуже других. Я же Олег Геннадьевич в конце концов. Должен пример показать. Ну, переоделся, короче. Разделся. И вперед меня уже кто-то ринулся купаться, 6 купался. Я думаю, ну мне тоже надо, значит, пошел, а вода чудесная такая. Думал, ноги будет ломить, она не ломит, оказывается, не, так, не такая холодная, 4 градуса, там еще градусов 10 на Балкане, Байкале, она, оказывается, медленно остывает. И покупался, один раз окунулся, выхожу, чувствую, мало, пошел еще раз, окунулся. Потом согрелся в машине, и мы покупались втроем, и водитель, который нас вез, он смотрит на нас, и он говорит, что ты не купаешься? Он говорит, да что-то я это, не готов. Да иди купайся, ты же много потерял, такая классная вода, давай. Короче, пять минут мы его уговаривали. у меня, говорит, нету этих шортов. Я говорю, ну вот есть же мокрые, надевай иди купайся одел, короче, эти шорты, пошел, искупался, счастливый, в этом едет такой довольный. Люди там проходят мимо, говорят, молодцы. Мы говорим, ну вы тоже купайтесь, если мы молодцы, черт, вдохновляете нас. Ну, в общем, вот сейчас до сих пор такое, по телу такая сила идет, расслабление, счастье. Ну, как будто тело слилось вот с природой и всю ночь я спал в таком состоянии счастья. Всего каких-то там... Может быть, 30-40 секунд контакта с Байкалом и счастье, столько времени продолжается, не кончается. Но точно так же всегда бывает одно и то же. Очень трудно себя заставить. Нужно просто, как говорят, пищит и лезет. Пищить и лезть. Надо лезть. понимаете. Нужно как бы ну, потихонечку, потихонечку себя заставлять. Не бояться, чуть-чуть приблизиться к тому, чтобы с природой быть ближе. Ну, то есть, если человек так не хочет себя заставлять во всем, в любом деле, то он не победит судьбу. Это невозможно. Точно так же с людьми. Я желаю всем счастья. Что это? Вот вы, допустим, дома повторяете, я желаю всем счастья. Поднимите руку, кто повторяет. Вот, значит, вас пробило. Все. Значит, вы пошли вперед. Но ведь не хочется, правда? Вот сидишь, думаешь. Ну, может, я газетку посмотрю, кино посмотрю. То есть хочется впитывать себя, не хочется отдавать. И вот это потребительское как бы, состояние, как вы говорите, это несчастье. Когда человек просто в себя впитывает, он... Энергообмена никакого нет. И чувства атрофируются все, понимаете? Вот это вот впитывание в себя, все атрофируется. Нет счастья. Счастье всегда, когда ты радуешься, отдаешь, любишь, заботишься, прощаешь, принимаешь. Это всегда трудно. Это требует усилия сначала, а потом счастья в конце.